Всем привет, дорогие друзья! На днях значит, выходило видео, где я рассказывал про вот такой троник для пылесоса. Значит, Смотрите, друзья, поступили к нам на сайт вот такие чертежи. Значит, я их сделал, уже выложил. Это переходник с 35 диаметра шланга на 40 под бабочку. Вот здесь 35, то есть шланг может и вовнутрь вставляться 35, -й. Вот. Сверху диаметр 37 идет Может налазить вот сюда Здесь, значит, такие бортики-ограничители Чтобы шланг не слетал И внутри то же самое Вот, значит, чертежи уже выложены Это удлиненный Для того, чтобы Вот этот клапан, к сожалению, у меня запечатан Не могу показать Вот этот клапан, фиксатор, который будет отбрасывать Чтобы он не мешался Когда будет со шлангом И немножко покороче, но это уже, соответственно Для вот этого инструмента также, друзья, кто заказывал у нас вот металлический упор, с таким отводом, добавлен чертеж, переходник с 50 на 35 диаметр. Если кому необходим 40, пишите в комментариях. Обязательно сделаем, выложим, скачивайте, распечатывайте. То есть, смотрите, все очень просто. Несете чертеж, скачиваете чертеж сайта, несете в любую ближайшую полиграфию, отдаете флешку с файлом, Приходите, забирайте готовые изделия. Ничего переделывать не надо, просто отдаете и говорите, мне надо распечатать вот это. Все переходники будут подписаны по внешнему диаметру и для диаметра вашего шланга. Все, ребята, спасибо за просмотр, всем пока.